Наверняка много всяческих нубов думают, как заработать деньги. При этом у них наверняка нету проф, но они пытались их качать, на этом сливе остальные вернее, деньги, которые никогда этого были. И сейчас они полностью не существуют. Итак, способы. Первый способ это как раз таки прокачать профу и что-то ей делать. И это не первый способ, а это все способы. Ну, на самом деле, не все. А второй способ, это прокачать чара. И это просто весьма так выгодно. Вот Вы можете посмотреть, сколько у меня сейчас здесь голода. И, во-первых, я потратил на этого чара 4 дня. но ну, мы с Наксом медленно качаемся. Ну, собственно, в этом медленном качестве есть смысл. От квестов и прочего шлака голда будет идти немного, но вы можете выбивать зелень. И зачастую классическая зелень используется в наборах транскримификации. И поверьте, они стоят много. То есть, собственно, все, что у меня вот здесь... Ой, как же меня отвлекают? Надо ну, на мелочи жизни, опять же. Все, что вы здесь видите, это именно с продажи нескольких вещей. Зачастую вещи такие стоят э, в районе шкафа голода. А далее простая математика. Но способ на самом деле такой э, неплохой, но зависит от случая. Во-первых, это надо выбивать это уже как повезет, то есть, я нигде не биморрелся с выбивкой, мы просто начали ходить чаров и... М -м 4 шмотки я выбил я не знаю, что мне сейчас там в аукционном доме происходит как раз различие это сейчас узнаем шмотки я поставил там по полтора шкафа, по шкафу некоторые и вот как так получилось способ другой, это профессия Лично мой способ, которым лично я пользуюсь, я прокачал вару портняшку, я покупаю ткань пустоты, переделываю ее в сумки и продаю. Примерно с каждой сумки я получаю по 10 голода Это, ну, просто вообще ни о чем на, однако это хоть какой-то дозар То есть, если я буду конкретно мониторить аукцион смотреть, что там как происходит, я могу на этом делать но около 500 голда в день. Более-менее стабильный заработок. Если, как я делаю, просто захожу утром-вечером, смотрю, что да как, переставляю сумки, дополняю сумки, то это у меня получается где-то, ну, голда 200-300 в день я снимаю. Следующий способ – это перекупка. Один реально работающий сейчас способ на гордуне – это перекупка тканей. Если заниматься этим в больших количествах, то вполне действенно Однако, я этим не занимаюсь, потому что это опять же надо заниматься аукционом И, как видите, не прокнул, две шмотки я не продал а, Перчатки эти как-то дешево, дёшево стоят, я даже на самом деле не помню почему А вот сейчас, вот, сейчас. А, Стоит... Видите... 647 голда ну, не продался, но я его поставил на самом деле на 12 часов И вот этот другая шмот, который поставил на 12 часов, продалась у меня прям почти, почти сразу в течение пары часов Вот, собственно, что мы видим на аукционе Есть несколько стаков В общем, мелких стаков По 2 голда Есть вообще по полтора голда и сыр такого, мы это все скупаем, скупаем, скупаем. И когда видим уже более плотные, имботные так, такие цены, мы ставим примерно 100. А, плюсы такого вам ничего не нужно, кроме стартовых вложений. То есть где-то шкаф голда на первое время вполне хватит. Скупайте это все дело. Ну, допустим, я бы в этом варианте сейчас купил... А, ну, в принципе, как видите, здесь вообще ни о чем на это все дело стоит Я бы это все скупил и поставил бы э, за 2.35 за Поставил бы примерно так же, как в Аква стак стоят Или за 2.34.99 э, Как видите, я пользуюсь аддоном, который называется Аукционатор и он мне просто в первом кидает самый дешевый. Это не важно, насколько оно дешевле. И людям не важно, насколько это дешевле. Если им надо, они все равно будут покупать. Это главное запомнить. И отчасти я это сейчас делаю, чтобы научить людей пользоваться аукционом. Потому что я зарабатывал опять же, именно на аукционе. И мне не нравится, когда... Вот примерно такое происходит Когда я выставляю сумки Как видите, вот сумки по 20 голда стоили вчера Сегодня они стоят по 15 Я эти сумки просто могу скупить Я раньше так и делал, но сейчас как Как я уже говорил, у меня такой особо сильная потребность в деньгах Я поэтому особо за этим не слежу И не занимаюсь Однако я показал сейчас способ, как можно в принципе, если даже поставить бота, абсолютно ФК, АФК, захватывать деньги. Как видите, например, там... нет, ну это не бот, судя по всему. Эм... Ой, у меня убился дон. Эм... Но если приглядеться, зачастую ботеры, они первого левого в каких-нибудь костюмах. Нет, нет, по ну этому не а, Далее, варианты. Можно покупать руду. Покупаем руду. А, распыляем ее и делаем камни. Продаем их. Пожалуйста, голд. А, синие камни стоят порядка 30 голда. У вот такой руды, конечно, шанс просевки синих камней не очень большой. Тем не менее, вполне можно, особенно с гильдой. Ну, клип из зеленых камней, во-первых, тоже можно продавать. Потому что из каждой просевки будет около трех зеленых камней. Это точно, с гильдой будет три зеленых камня, минимум. Каждый зеленый камень, в худшем случае, блин, за 5 голда можно продать ограненный. Итого... Мы как минимум в ноль так выходим с зелеными камнями. Плюс мы еще что-то навариваем за счет синих камней. Это тоже, в принципе, что-то как-то. Ну, опять же, идет расчет на то, что Руда дешевле. Она сейчас подорожала. Помнится, когда я временно прекращал играть. Она стоила порядка 20 серебра за штуку. Дальше, варианты, что можно делать. Можно покупать листья зеленого чая. И просеивать их. А далее, делаем чернили из того, что просеяли. И покупаем... Ну, опять же, он немного -то подорожал. Даже просто за неделю, он уже подорожал немного. Мы его просеиваем, делаем чернила, чернила продаем, вернее, не сам чернила, а чернила обменяем другие чернилы, и эти другие чернила вставляем на аккаунт. Как бы глупо это не было, тем не менее, это работа. Также можно, конечно, пользоваться этим как и было задумано делать символы, но, увы, символы не столь дорогие, они стоят порядка 10 голда плюс... Да. Маукса не хочет их искать, но я просто могу сказать, что их дохрена здесь и больше. Есть дорогие символы редкие символы. Как видите, есть по сотни голда, по восемьде есть голда и бла-бла-бла. Но большинство символов стоит порядка 9 голда. 9-10 голда. Это уже как хотите. Ну и последнее, наверное, что хочется сказать о заработке. Это как пел ор подкастер э, в своей машине, если не хочешь ждать, повезет, делай бельки, осел. Потому что за делики дают 25 голда э, Так, в принципе, вроде бы... Э, да, 25 деликов в день 25, давайте а, умножим 25 Чё? Да. Что? Кап э, В принципе, панда он 25 Или около того э, может быть В день так можно получить 600 голда конечно, можно, конечно, еще эти нордовские делики делать, э, которых, наверное, примерно как-то так же. И которые причем даже будут быстрее делать. Но на самом деле, чтобы сделать все делики, вы потратите около трех часов. То есть примерно, ну в смысле, панда делики. То есть примерно вы получите 200 голдов в час. Считайте сами много или немного, но это вариант. У меня лично квесты задрали, поэтому я не делаю. Вариант для тех, кому совершенно влом как-то зарабатывать, это ходить по инстам. Во-первых, за проход в инсте вы получите, как за дейлик. Во-вторых, в самом инсте вы получите немало так мани. Когда я собирал справедливость для покупки фамилик, я собрал около двух шкафов gold. Еще как вариант вы можете запилить свою гильдию, что примерно у меня как-то получается, как видите, 8 человек в всях. И шестой левел, да. Но тем не менее, а -а в гильдии есть бонус, что зовется денежный поток. Который я почему-то, между прочим, не вижу здесь. Кстати, а мы же сейчас собираемся как говно. А, вот оно. А от того, что мы получили, идет 5% процентов Ч Черт Гильбанк? Да это давно уже не видел, <свист> что <свист> там. Вот именно. Блин, опять не собирайся. <свист> Из-за отрыв. А, ну, 51 голд мы получили строкачки наших хантов и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Немного, но. Если гильдию как-то раскачать, это уже будет не 5%, а 10, будет больше человек. Я, наверное, сейчас сказал весьма банальный способ, тем не менее, он есть. Также способ ходить в сценарии. Можно принести гильдейский сценарий, и за это ваша гильдия получит 125 голда, при этом... Ну, слушай, они, э, это будет дополнительно 125 голов. При этом э, вы получите гол за, сам, за само прохождение сценария. Сценарий вполне можно соло проносить. В ну, смысле, как соло берете, при их они там левают сценарий. И вы идете в соло проносить сценарий. За это вы получите порядка три э, боссов там сценарий, да? А там не свободные босы. Там мы. Да это не суть, слушай, что я и хочу посчитать. В общем, порядка которых за голд получишь, да? А, за гильдейский, ну... Нет, запрос сценарий, принести сценарий. А, на самом деле, не, не, не столько, но примерно сотня, 125, что-то типа того. Нет, я имею в виду, если идти в соло без всяких левых. Ну, а, я говорю, примерно сотня. Потому что там можно выбить шмот, который стоит 40. Сумка может содержать 40. Даже больше. И еще э, за, сам, за, за само прохождение дают код примерно 25. 19. гуре примерно. В общем, еще можно проносить сценарий. Теперь-то я надеюсь, с голдом реально все.